Всем привет! Нам пришла вот такая посылочка. Курьер принес. Хочу посмотреть, что он не сказал, что ничего проверять не надо, работоспособность не проверяется. И быстро-быстро убежал. выключения микрофона отверстие для микрофонов hdmi питание usb type-c это нужно для подключения rg 45 то есть интернета проводного я посмотрел стоимость такого переходника доходит примерно 2000 а я попробую использовать старый переходник от samunga galaxy s8 с type c на usb и usb45 покажу как так с этим понятно теперь что еще здесь вот таким образом можно ставить на монитор Буду подключать э, к 4К телевизору, но вообще она будет стоять у дочери на Full HD телевизоре. Здесь динамик, здесь декорация. Угу. на телефон здесь пенопласт такой питание слава богу хоть питание не огромное как у, у колонки у нашей алисы очень похоже на штекер от google home hub Смешные наклейки детские. Что в комплекте? Гарантия. Свет включить. Так будет лучше. Думаю, кабель. О, думаю, кабель прикольненький. Текстура такая. Сколько-то пятьдесят метров, метр. метр метр пятьдесят <смех> удивительно что нету на на балдашников пластиковых практически все уже одевают сбер почему-то решил не одевать ну ладно сэкономили забрались Тут что еще и пульт пульт дом назад голосового голосовой помощник сбер громкость плюс-минус окей okay, джойстик право-влево и power включение упадет ну, вот вот. все на этом наверное, распаковочка закончится коробочки убираем ну, это, наверное, пусть пока лежит, потому что не знаю, кто будет на телефоне играть. Вообще, играть хотим в стриминговом сервисе, который онлайн. Будет у нас джойсик. Ну, это ничего не достается. Видимо, ничего больше нет. Все, следующее это подключение. Так, откроем приложение. Сбер-салют. Пульт устройства. Бок-стоп. Подключить. Что еще раз подключить? Разрешить. Коснитесь, ну давайте попробуем коснуться. Не хочет. Так, ну что, ручная настройка. типа все так 391 все подключить все отлично отлично так не сейчас готова так пока стоп идет загрузка обновлений до да?